Приветствую дорогие друзья, я спешу сообщить для вас приятную новость. Регистрация альфа-теста State уже доступна. Первое, что нам необходимо сделать, это изменить язык на английский на главной странице официального сайта. Как видите, меню немного изменилось. Продолжив регистрацию, мы нажимаем на зеленую кнопку альфа-теста. Итак, у нас выскакивает надпись, что регистрация недоступна в нашем регионе. Как вы уже, наверное, поняли, для решения этой проблемы вам понадобится VPN. Но не обязательно его покупать, либо скачивать, достаточно лишь установить разрешение в ваш браузер. Я лично использую вот это разрешение, называется holo free VPN proxy Нажимаем на него. А, извиняюсь, ребятки, тут, видите, секунды идет, я просто на Pornhub не заходил, а там, понимаете, тоже VPN нужен, поэтому придется немножко подождать. Вот, вроде как все доступно. Проделаем эту операцию еще раз и попадаем на сайт основной информации по регистрации альфа-теста New State. Итак, давайте рассмотрим их подробнее. В первом пункте нам говорится, что мы можем подать заявку на альфа-тест только один раз. С каждой новой учетной записью мы можем загрузить клиенты, принять участие, используя ту же учетную запись, которая использовалась для подачи заявки второе если вы не проживаете в подходящей стране тестирования или используете устройство android вы не можете участвовать в альфа тесте независимо от выбора устройства то ли у вас с ios то ли android версия обязательно должен быть android 6.0 и устройство с объемом оперативной памяти менее двух с половиной гигабайт также не смогут участвовать третье участие в опросе необходимо для того чтобы подать заявку на альфа тест Четвертое. Вы можете загрузить клиент только через учетную запись Google, которая использовалась во время процесса альфа-тестирования приложения. Обратите внимание, что вы можете скачать игру только на мобильные устройства. Пятое график испытаний и требуемые технические характеристики устройства могут быть изменены. Шестое. Все игровые данные будут сброшены по завершении альфа-теста. Седьмое. Обновление и техническое обслуживание могут выполняться во время альфа-теста для улучшения стабильности игры и повышения производительности. Восьмое. Пожалуйста, отправляйте любые запросы о проблемах с установкой, входом в систему с сообщениями об обшипках и об отчетах через функцию поддержки клиентов расположенная в настройках игры. Девятое. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не будем предоставлять никаких услуг по восстановлению для проблем, которые возникают из-за ошибок во время альфа-теста. Далее нам предлагают пройти регистрацию с помощью Google аккаунта. Нажимаем на него и попадаем на страницу пользовательского соглашения и политики конфиденциальности. И мы попадаем на страницу с вопросами. Итак, первое. На какой платформе вы играете? Второй вопрос. Как часто вы играете в королевские битвы? Третье. Сколько часов в день вы играете в баттл рояле? Четвертое. какую из вышеперечисленных игр вы играете? Пятое. Спецификация телефона. Поддерживает ли мое устройство Android 6.0 или выше? Шестое. Технические характеристики. Есть ли в вашем устройстве два с половиной гигабайта оперативной памяти? И жмем Готов. Регистрация успешно завершена. Результаты подачи заявок будут доступны с 9 июня по 13 июня и с 10 июня по 13 июня. И они будут отправлены нам на Google почту. Я рекомендую вам создать несколько аккаунтов, дабы точно не пролететь с альфа-тестированием. На мобильном устройстве делаем все аналогично. Только там вас Google аккаунт запросит ввести код с телефона. Введя код вы также успешно завершаете регистрацию. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока.